Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали Закрытое тестирование Новые корабли Ну, главное, это у нас новая прокачиваемая ветка Европейских эсминцев На этот раз артиллеристов, торпедные в игре уже присутствуют Да, но они там, конечно, и ГК у них есть Но все таки на них комфортнее играть Как раз-таки от торпедного вооружения Ну, а вот новые корабли будут заточены Как раз наоборот Для игры от главного калибра Так, еще здесь, по-моему, там 2-3 према Сейчас посмотрим, почитаем также изменение боевой экономики, кстати, в лучшую сторону. Сейчас тоже будем разбираться. Так, изменение тестовых кораблей и контент для турнира «Царь морей». Так, ну, для начала, думаю, прочитать проще, что здесь разработчики про эти корабли пишут. А потом уже посмотрим ТТХ. Ну, я думаю, достаточно будет изучить десятку и понять, что из себя, да, в принципе, вся ветка представляет. Просто от уровня к уровню, да, там, ну, ТТХ, естественно, растут. Вижу в. Прочность, там, урон, так далее и тому подобное Так, корабли обладают солидным запасом очков боеспособности Ну, солидным, это значит в районе 30 тысяч Для эсминца это уже солидно Так, и вооружены скорострельной артиллерии главного калибра С неплохой дальностью стрельбы С восьмого уровня у орудий настильная баллистика То есть, понятно, из главного калибра комфортно будет стрелять Начиная с восьмого уровня До этого это будет <сих> определенное мучение так, торпеда имеет высокую скорость, низкий урон и дальность хода. То есть, да, здесь хоть они артиллеристы, торпедное вооружение присутствует, но у нас мало эсминцев, в игре у которых отсутствуют торпеды, но, да, определенные показатели такие, что, например, да, возьмем тот же Хабаров, да, у него там вообще 6 километровки, это, по-моему, из эсминцев самый хреновый показатель. Играть этот торпед, ну... Вообще не получится, да, там в основном От ГК, от ГК торпеда этот, Ну, так, по ситуации где-то можно Там раз в пятилетку <coughs> Кого-то торпедом. Ну, можно-то спикировать или где-то за островом э Подкараулить Ну, или опять же в дымы кому-то Проспамить, подойти э -э, В общем, да, ну Не очень удобно э -э, Играть на торпедах Ну, как я сказал, ситуативное такое Вооружение, ну здесь, наверное, не знаю Ну Сейчас посмотрим у десятки Насколько там низкая дальность Хода у нас получается Да, у торпедных, которые сейчас В игре европейцы есть, у них в принципе да, Сколько там, 15 километров, по-моему Дальность, то есть очень Хороший показатель, выше среднего Так, у новых эсминцев средняя скорость и высокая заметность Вот это, кстати, минус, да, средняя скорость То, что все-таки артиллеристы часто играют в открытую Тем более, если здесь с восьмого уровня обещают настильную баллистику То есть от рельефа будет где-то играть Либо неудобно, либо вообще невозможно Потому что остров не получится перекинуть Поэтому, ну, с открытой воды, со средней скоростью, конечно Противник по тебе будет попадать Проблематично. Но ну, тут, в принципе, есть дымогенератор, да, у нас. Так, снаряжение представлено, да, вот, как я и сказал, дымогенератор форсаж. А начиная с восьмого уровня корабли могут использовать поисковую рлс с быстрой перезарядкой, но очень малым временем работы. Ну, тут вот, да, вот то, что ограничивает время работы. Но ну, это плюс, опять же, для тех эсминцев, за которыми будут охотиться вот эти эсминцы, дабы выжить. Ну, все учитывает еще, какая скорость перезарядки, сколько залпов можно будет успеть, пока работает эта РЛС-ка. Так, ну и как положено, да, такие ветки. Это у нас сборная солянка из кораблей, да, там разных нациях, которые там в определенных годах были где-то кому-то переданы и так далее. В общем, да, заказаны там у каких-то третьих лиц для постройки. В общем, не будем смотреть все это. Так. Сразу листают до десятки, так, открыть ТТХ, так, тут идет, да, сразу пятерка, ту -ту -ту -ту. Мне, мне интересно только десятый уровень. Так, боеспособность, ну, я не скажу, что прям солидный такой запас, 24400, но если еще талант у капитана взять, ну, там, да, будет, ну, меньше тысяч но в районе того. Главный калибр, так, по-моему, здесь у нас 5 орудий. Я уже смотрел, да, если мне память не изменять Тут одна башня с одним стволом 139 мм, дальность стрельбы, кстати, 12 Надо, на да, раз это артиллеристы По-любому дальность прокачивать То есть брать, опять же, талант у капитана Ну, не знаю, модуль можно, не можно будет там поставить Да, к примеру, на Хабаровск модуль на дальность а отсутствует в этом слоте Поэтому тоже проблема максимально На Хабаровск, по-моему, 13,5 Главный калибр может закидывать Так, и, и, и где тут еще, по-моему, еще две башни По два ствола Сейчас не так, максимальный урон Тут всякий, да, время перезарядки Кстати, 3,7 секунды И сразу смотрю Время работы РЛСки 10 секунд То есть, ну, если еще вкинуть в главный калибр, то есть улучшить показатель перезарядки, то получается за время работы РЛС-ки можно успеть сделать всего три залпа. Но это, конечно, мало для того, чтобы где-то добить какой-то эсминец, да, вполне может хватить. А если в начале боя идем на захват точки, там нам надо эсминец вражеский. Ну, по крайней мере, это поможет его спугнуть, да, уничтожить не получится. Так, не найду, где еще, блин, про башню. А, вот, еще... Что-то что что не вижу. Не можешь же у него быть одна башня с одним стволом. Потому что если на картинке там сорить, там видно еще двухрудийные башни. Так, максимальный урон ББшка. Время перезарядки. Максимальный урон, максимальный урон. Блин, не найду. На Где башня? -то? Ладно, сейчас проще отмотаю. Назад, посмотрю, на картинке. Вот, видно, у него на, на носу две башни по Два ствола и, наверное, один ствол на корме, то есть пять стволов. Хотя, не знаю, может, там где-нибудь тут не видно посерединке, может, еще одна башня затесалась. И, может, у него будет не 5, а 7 стволов тогда получается. Блин, я хочу найти. Так, боеспособность. Главный калибр одна по одной. Так, максимальный урон, максимальный урон, время перезарядки. Максимальный урон. Блин, чё, не, не вижу, этой информации нету. Тут сразу бац, потом идет... Торпедное вооружение Так, какая Дальность хода, ладно, посмотрим Два аппарата по 5 труп, то есть 10 штук, максимальный урон Одиннадцать это, кстати, по-моему Больше, чем у нынешних торпедных эсминцев Европейских, у них 10 семьсот Дальность хода Семь с половиной километров, да, кстати ну, Не сказать, что прям Совсем они не смогут играть от торпед Где-то по ситуации кинуть кому-то Навстречу, ну или опять же дымы проспамить при захвате точки опять же то есть семь с половиной километров для артиллерийского эсминца, ну это еще нормально причем скорость хода 86 узлов то есть что да чем быстрее торпеды тем быстрее они до цели доходят и тем сложнее от них уклониться я все меня меня волнует башни что там две или три, вот не знаю почему-то здесь в описании ТТХ я так а вот все нашел блин Три башни по два ствола, те же 130 миллиметров. То есть, получается, 7 орудий главного калибра. Ну, дальность, да, и тут, и тут одинаковые, 12 километров. То есть, в любом случае, дальность главного калибра всеми возможными способами надо будет прокачивать. Так, из расходников, ну, как уже и положено. Аварийка в первом слоте. Ну, а дальше уже озвучил. Да, дымогенератор, форсаж и РЛС. То есть, на выбор ничего нету. Все, все, все, все жестко закреплено. Ну, в принципе, мне нравится, к примеру, играть на артиллеристах, да, на них получается такой достаточно бодрый геймплей Ты часто стреляешь, постоянно находишься где-то в движении То есть, ну, да, кто хочет, так сказать, больше активности, то как раз вот артиллерийские эсминцы это самый лучший выбор Так, ну и посмотрим уже, да, тут еще два, нет, даже целых три корабля Так, один у нас это шестой уровень европейский э -э крейсер так, сразу посмотрим по калибру. Так, легкий крейсер. 4 башни по 2 ствола. 152 мм. Стрельбы 16 стрельбы 16,5. Так, дальше. Ну, тут только сухие цифры, да? А, плюсом, да, глубинные бомбы. Так, торпедное вооружение, по-моему, здесь у нас отсутствует. Из расходников, аварийка, гидроакустика и заградительный огонь ПВО. Тоже выбора никакого нету. То есть все как есть, так и придется использовать. Так, дальше поинтереснее. Это британский крейсер Ноттингем. Восьмой уровень Так, по калибру смотрим Это у нас тяжелый уже крейсер Три башни по три ствола Двести три миллиметра Дальность стрельбы небольшая, пятнадцать целых <coughs> Извиняюсь Так, но тут зато присутствует торпедное вооружение 4 аппарата по 4 трубы То есть 8 штук на борт С дальностью хода достаточно неплохой 10 километров Так, кстати, про европейские смене Сейчас вспомнил, надо вернуться, посмотреть маскировкой какой обладает этот корабль заметность кораблей 9 с половиной а, ну то есть как и было сказано что заметность не очень маскировка не очень хорошая ну опять же надо будет этот показатель прокачивать чтобы комфортнее было играть так вам дальше смотрим тут про Британский крейсер, так как сказал я уже, да, торпеды с неплохой дальностью хода из расходников, аварийка, ремка, дымовая шашка, то есть это у нас, э, с, ну, как у, а, к примеру, у британских эсминцев, да, там небольшое время действия, но зато много, так сказать, большой запас этих расходников и э, быстрое время Перезарядки, да, вот тут, к примеру, время работы всего 15 секунд, время рассеивания дымов 40. То есть, ну, все равно, да, 55 секунд можно находиться в дымах. Время перезарядки 70 секунд, всего 5 штук в наличии. Так, и в четвертом слоте тут уже на выбор либо гидрокустика, либо заград Так, ну и третий, это уже на, я так думаю, акционный корабль, потому что это десятка, десяток э -э премов в игре нету. Это уже подводная лодка, американская, под названием GATTO. Ну, здесь еще в таком камуфляже, да, ну сразу понятно, что акционная, да, потому что у обычных кораблей камуфляж отсутствует, Прокачиваем Только, да, у акционных и у према. по умолчанию, да, он какой-то там есть. Так, смотрим показатели этой подводной лодки. Боеспособность 20200 запас автономности 240, то есть, ну, в принципе, небольшой, я бы сказал. Так, мы прокачиваем, там, к примеру, у немцев, у американцев сейчас вроде гораздо больше. Так, торпедное вооружение 10 штук. О -о -о. Короче, 10 торпедных аппаратов по одной трубе. То есть 10 торпед, максимальный урон 10 тысяч. Дальность хода 6 километров. Скорость хода 89 узлов. То есть скорость хода, дай бог, но почему-то дальность ограничена. Но это, в принципе, как я понимаю, обычные торпеды. Так. А дальше идем. Так, так, так. Альтернативная торпеда. Максимальный урон 18-100 Дальность хода уже 16,5 километров. Скорость хода 66. Время перезарядки 67 секунд. Тут, тут, тут, так, время поворота, это неинтересно. Так, количество заряжающих кромовые торпедные аппараты 2, количество заряжающих носовые торпедные аппараты 3. То есть, по крайней мере, теперь я хотя бы знаю, что зависит от количества заряжающих. Так, к примеру, у нас 4 торпедных аппарата, заряжающих 2, то есть они будут заряжаться по очереди. Сначала заряжается 2, они зарядились, заряжаются другие два. А то, когда я первый раз вот, увидел количество заряжающих, я сначала не, не, не сразу допетрил, потом уже, когда, в принципе, сел на подводную лодку, тогда и понял Так, здесь, кстати, будет вспомогательный калибр Одна башня с одним стволом, 76 миллиметров Ну, то есть, так, просто придаток Из расходников первый слот аварийка Второй слот шумопеленгатор Третий слот подводный поиск Так, с новыми кораблями закончили Так, что-то я уже затянул, уже столько времени, надо ускоряться так, изменение боевой экономики. Теперь поддержка союзников справедливо вознаграждается, не вынуждая игроков делать выбор между личной эффективностью и помощью команде. Так, это, то есть теперь урон по засвету экономически будет вознаграждаться так же, как и просто нанесенный урон. Вот про что я говорил, что будет изменение в лучшую сторону. Но больше это касается как раз-таки, да, у нас авианосцев и... Эсминцев. ну те корабли, те классы, которые больше всего в игре светят, ну или, к примеру, легкие крейсера. Так, оценить нанесенный по вашим разведанный урон можно в подробной после боевой статистике, куда этот показатель добавлен в версии 12.0, а то есть он уже После боевую статистику это добавлено. Так, повышенное вознаграждение за урон, нанесенный ПМК. Теперь она аналогична наградам за нанесение урона основными видами вооружения. Но это логично, так и должно быть. Хорошо, что это изменили. Я даже не знал про такие тонкости. Таким образом, средние заработки линкоров, игровой процесс которых сфокусирован на использовании ПМК, увеличится до уровня одноклассников. Так, ну... Хорошо, у меня целых 4 линкора, которые я играю от ПМК. Даже не 4, а, по-моему, 5. А, ладно, да, точно. 5, 5 линкоров у меня, на которых я заточен. А, нет, даже 6, что, забыл, <ф> француз. 7. У меня 7 линкоров заточенных в ПМК. Так, незначительно изменены средние заработки опыт и кредитов для некоторых классов и уровней. Цель изменений свести к минимуму различия в средних заработках всех классов кораблей на одном уровне. Ранее различия на высоких уровнях могли достигать 10%, а теперь они сокращены до 2%. Ладно, дальше. Такие цифры, там процент, сам процент. Короче, главное, что изменения да, в лучшую сторону какие-то присутствует. Так, изменение тестовых кораблей, ну, тут по большей части касается Это у нас панамериканские крейсеры с 6 по 10 уровень Будет у них, ну, да, не новая механика, в принципе Но для прокачиваемых кораблей это впервые Это вот эти боевые инструкции, которые, да, там вот этот, чтобы, ну, как сказать, талант сработал Надо, ну, стрелять из главного калибра, да, там он накапливается Это, к примеру, как сейчас есть у, у Сацумы там или у того же Гановера. Так, а что она, кстати, дает, эта боевая инструкция, я не помню. Так, в общем, будет время бездействия, по истечении которого прогресс шкалы боевых инструкций начнет уменьшаться, увеличен с 10 до 15 секунд, изменен прогресс заполнения шкалы боевых инструкций. То есть, ну, он, в принципе, увеличен. Тут, э, там, ну, незначительно, ну, на проценте. Хотя, да, если был, к примеру, 2,5 половиной, станет 3,7, то прибавка достаточно неплохая. Так, изменена скорость восстановления очков боеспособности У снаряжения ремонтный дивизион И еще тут у нас так что Британский авианосец Колоссус Ну, наверное, это какой-то премиум Да, по-моему, Колоссуса в игре у нас сейчас нету Так, время работы пулеметов У штурмовиков увеличено с 0.3 до полторы секунды Ну, понятно, атаковать будет неудобно То, то атака происходила Если 0.3 практически сразу Теперь задержка полторы секунды так, изменены параметры торпедоносцев. Разброс прицела при маневрировании во время подготовки к атаке увеличен в два раза, то есть авианосец получает серьезные нервы. Разброс прицела при маневрировании во время атаки увеличен в 4,3 раза. Скорость сведения прицела во время атаки увеличена в 2,2 раза. Ширина прицела увеличена примерно в 6 раз. Так, ну и в заключении уже, а то уже 16 минут, я смотрю, прошло. Так, контент для турнира «Царь морей». Добавлен камуфляж для э, э, эсминца Халлом 10 уровня. Кстати, камуфляж выглядит весьма неплохо под названием «Викинг». Также командир Бьорн э, с особой озвучкой, кстати, да, что тоже неплохо. У нас в игре не так много командиров особая озвучка, и он вот, почаще появляется. Правда, наверное, получить его будет, конечно, непросто, но... Да, логично, надо будет участвовать в турнире. Не знаю, я нигде, кроме рандома, не играю. Всем спасибо за внимание, не забываем подписываться на канал, кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.